Привет. Сегодня мы поговорим о сайтах и мобильных приложениях. Я так объединяю их в одно занятие, потому что в целом они, во-первых, довольно сходны между собой, а во-вторых, если у тебя нет опыта работы и заказа этих инструментов а, снаружи, то там, в общем, довольно много чего нужно изучить. А, можно делать отдельный курс а, профессионализма для заказчика сайтов и мобильных приложений. Поэтому мы остановимся только на ключевых моментах, которые, с моей точки зрения, нужно помнить при балансировке этих инструментов внутри компании. Конечно, они не являются панацеей для бизнеса сами по себе. Они далеко не всегда нужны. И мы уже прошли тот этап, когда мы говорили о том, что любой компании нужен сайт. Уже сегодня это не так. И многие бизнесы, в том числе микро и малые, существуют прекрасно без сайта, продавая товары или услуги через Инстаграм, например. Но некоторые моменты э, сохраняются важными, и мы обсудим их. Во-первых, с точки зрения медиа, э, сайты и мобильные приложения, с моей точки зрения, ближе к горячим. То есть, э, пользуясь ими, э, человек… Ну, Чуть лучше представляет, о чем идет речь, ему меньше нужно домысливать. В связи с тем, что сайты и мобильные приложения позволяют использовать более интерактивные инструментарий, в том числе вставку видеороликов и так далее. Но и чисто холодными он тоже может быть, если сайт содержит исключительно текстовую информацию. Мы помним, что текст и речь — это холодные медиа, они требуют от человека дофантазировать весомую часть сообщения, которые ты передаешь. Но с точки зрения взаимодействия очень ярко выделяется то, что и сайты, и мобильные приложения, в них гораздо больше возможностей для того, чтобы быть пользователем и актором, решать какие-то свои задачи, в том числе и коммуникативные. В первую очередь как бы Понятно, что быть зрителем сайта или мобильного приложения — это наиболее простой подход, мы просто через это через все прошли. А галочки здесь отмечены для того, чтобы помнить, что роль пользователя и роль актора с помощью сайтов и мобильных приложений тоже ценно задействуются. Если сайт недостаточно интерактивен, если он не дает связи с интерфейсом к базам данных, которые у тебя есть и которые могут быть полезны для пользователя. Если ты не даешь своему потребителю возможность решать свои задачи каким-то образом, например, самому запускать коммуникацию через инструмент обратной связи или чат с консультантом. Это очень модный инструмент, несмотря на то, что он может раздражать при правильном использовании, он позволяет человеку выступать в роли актора. Вот, в общем, если это не используется, то важно помнить о том, что сайты и мобильные приложения, как собственные медиа, это одни из ключевых инструментов, которые позволяют задействовать эти две роли для нашего потребителя. Это инструменты, которые используются абсолютно на всех стадиях, независимо от зрелости товарной формы. Они могут использоваться и для использования, и для создания спроса, при этом практически без ограничений, то есть они закрывают э, задачи на всех этапах жизненного цикла, и они относятся к собственным медиа. С точки зрения э, спектральной классификации, наконец-то, вот пример того, как это может выглядеть. Еще раз подчеркну, что не обязательно использовать все семь э, шкал, вот, но тем не менее мы понимаем, что э, у нас Сайты и мобильные приложения очень слабы с точки зрения таргетинга на конкретного человека. Эксперименты с этим есть, но мы не очень хорошо можем таргетироваться на конкретную персону в плане контента, который сайт содержит. То есть мы не можем перестроиться. А, кроме того, случая, если человек, естественно, зарегистрирован и залогинен, в этом случае тогда мы захватываем вот эту часть спектра. То есть мы можем давать человеку вот… Предложение именно для вас. Вы раньше покупали то-то, поэтому мы предлагаем купить то-то и так далее. Таргетинг на смысл, в общем-то, довольно небольшой. Мы не всегда уверены, какой смысл, запрос есть у человека, который к вам на сайт зашел, кроме тех случаев, когда человек вводит запрос какой-то поисковый непосредственно у вас на сайте. Возможности геотаргетинга тоже ограничены, в общем-то, до уровня региона, потому что мы можем определять город, человека, мы можем определять и более э, узкую локацию, но в основном вот э, до пределов города э, в веб разработке, в мобильной разработке используется геотаргетинг для того, чтобы давать предложения наиболее полезные человеку. Но мобильные приложения позволяют геотаргетироваться до очень узкого, э, до очень узкой точки, ну, в том числе показывать нам, не знаю. Там предложения ресторанов, которые находятся в пяти минутах ходьбы от того места, где я сейчас нахожусь. Время экспозиции в целом достаточно гибкое, но для того, чтобы внести какие-то изменения на сайт, может потребоваться от там, секунд, если вы сами управляете сайтом, до... Дней в том случае, если нужно для обновления контента полностью обновить мобильное приложение или для обновления каких-то сообщений, не обязательно контента. Измеримость действий может быть очень точной. Мы можем мерить все конверсии для разных сегментов. Вплоть до того, какие действия человек совершает. И даже на средствах типа веб-визора можем следить за тем, как человек решает ту или иную задачу. Контроль платформы от полного, если сайт находится на, нашей, на нашем сервере, который мы полностью контролируем, который стоит у нас в офисе, до какого-то среднего уровня контроля платформы, например, если мы пользуемся какими-то конструкторами сайтов или мобильных приложений, ссылки на которые я тоже приведу в подписях к ролику. И, наконец, контроль контента у нас тоже ближе к полному. Мы можем писать на сайте все, что угодно, все, что захотим, даже то, что запрещено законодательством Российской Федерации, но ну, опасаясь, конечно, бана Роскомнадзора или того, что придут надзирающие органы, но, тем не менее, мы это можем сделать. Это пример, это, как мы уже видели из обсуждения, это не строгая классификация. То есть, по большому счету, сайты захватывают весь спектр здесь, там, чуть больше, может быть, здесь, весь спектр там, или чуть больше спектр по геолокации. Это пример того, как ты можешь свой сайт отранжировать по, по этим типам спектров. Именно или там твое мобильное приложение, в зависимости от того, на какой платформе оно сделано, как оно устроено, может получиться какая-то такая картина, которую ты будешь потом сравнивать с другими инструментами, которые есть у тебя в коробочке. Несколько важных моментов о сайтах. Во-первых, уже с 2014 года супер популярен и действительно показал свою эффективность, то есть это уже не ажиотажная тема, а подход mobile first. Очень большая доля аудитории, включая нас с тобой, просматривает сайты с мобильных устройств. И поэтому, если ты заказываешь разработку сайта, если ты осуществляешь его приемку, то, конечно, она должна делаться не только на ноутбуке или на стационарном компьютере. Обязательно проверять работоспособность сайтов необходимо с мобильных устройств, в том числе, потому что Быстрая работа на мобильных устройствах сайта влияет на позиции в поисковых системах и на репутацию в глазах поисковых систем, на то, как ты будешь работать с трафиком, который к тебе на сайт, в том числе и социальных медиа приходит. Вот. В общем, это очень важно. Подход mobile first означает, что когда мы разрабатываем дизайн, и когда мы разрабатываем верстку будущего сайта, мы сначала проверяем и проектируем ее так, чтобы она была удобна, работоспособна, эффективна на мобильных устройствах, именно на экранах смартфонов. И потом мы, увеличивая размеры экрана, перестраиваем дизайн, перестраиваем верстку и добавляем туда какую-то дополнительную коммуникацию, дополнительные блоки, которые улучшают коммуникацию на более крупных экранах. То есть если адаптивный подход, это тоже модная тема да, была с 2014 года, сейчас почти все делают сайты адаптивными, но если адаптивность подразумевала скорее последовательную деградацию, то есть мы разрабатывали сайт под крупный экран и потом потихоньку перестраивали, обрезали его под мобилки, то подход mobile first означает, что мы проектируем сайт для удобства работы на мобильном устройстве, и потом он увеличивается до большого экрана в проектировании и в верстке. большой вопрос а нам нужен ли сайт или нам нужно мобильное приложение и главное на чем его писать то есть если мы делаем сайт то какую нам выбирать cms если мы систему управления контентом если мы делаем верстку то какие использовать для этого языки программирования фреймворки точнее языки программирования для серверной части, какие использовать фреймворки для браузерной части. Если мы разрабатываем мобильное приложение, то писать его э так называемым образом нативно, то есть отдельно под э яблочную продукцию, отдельно под Android. Или использовать какие-то языки кроссплатформенной разработки, типа Косомарина. В общем, какой использовать стек технологий. А, вот у меня есть такое общее убеждение, что в микро и малом бизнесе маркетологу в этом нужно разбираться в общем-то в последнюю очередь. То есть это следующий этап развития. Хорошо в этом разбираться, но не в первую очередь. Дело в том, что для микро и малого бизнеса стек технологий редко является конкретным ограничением. То есть в тот момент, когда стек технологий станет для тебя ограничением, у тебя бизнес разовьется настолько, и твоя маркетинговая живая система вырастет настолько, что тебе придется это освоить. Если ты заказываешь второй в жизни сайт, и тебе начинают рассказывать, почему нужно использовать такую CMS, а не секую CMS, или почему нужно использовать косомарин, а не разработку на, на какой или на чем-нибудь еще, то, скорее всего… Человек с той стороны не совсем понимает, о чем он, с кем говорит и о какой задаче а, вообще, говоря, идет речь. Но вот важный момент, это уже, конечно, не непростая технология, вопрос выбора а, между сайтом и мобильным приложением. И для того, чтобы между ними определяться, нужно понимать, а, откуда будет и сайт, и мобильное приложения — это собственные медиа. Нужно понимать, откуда на них будет приходить аудитория, а, насколько для нее будет сложно в это включаться, в общем, отвечать на вопросы, связанные с другими инструмен, инструментами, которые будут приводить аудиторию э, в, твою, в твое собственное медиа. Наверное, здесь ключевой момент, который нужно отдельно упомянуть, э, заключается в том, что далеко не всегда тебе нужно мобильное приложение, даже если тебе кажется, что тебе нужно мобильное приложение особенно если вопрос идет о проверке гипотезы или о, о каком-то новом направлении, которого не было раньше, и тебе для этого нужно мобильное приложение, возможно, имеет смысл дешево, быстро разработать простой сайт, который решает наилучшим образом какую-то одну задачу, если это технологически доступно. И если сайт эту задачу решает, то дальше переходить к разработке мобильного приложения, например. В общем… Это очень сильно зависит от задачи. Можно обсуждать это отдельно, но не всегда тебе нужно мобильное приложение, если тебе кажется, что нужно мобильное приложение. Следующий момент. Довольно популярна стала концепция лендингов, так называемых, посадочных страниц, на которые загоняются разные сегменты целевых аудиторий по рекламе, либо таргетированные, либо контекстной, либо медийный. Лендинг — это обычно одностраничный сайт, задачей которого является конверсия в заявку, звонок или какое-то иное целевое действие. То есть чтобы как можно большая доля посетителей, пришедших из определенного канала, совершили какое-то ключевое действие. Например, оставили заявку или в лучшем случае в пределе купили, оформили заказ на товар или услугу. В какой-то момент оказалось, что лендингов мало, что их нужно затачивать под аудиторию, появились так называемые мультилендинги. Это тоже одностраничный сайт, но который адаптируется под то, откуда пришел человек и что это за человек. И когда это стало происходить, разницы между обычными сайтами и так называемыми лендингами ее практически не стало. Поэтому я не рекомендую, кроме как в в профессиональном сленговом смысле, у себя в голове проводить рамки между лендингами, мультилендингами, просто сайтами и так далее. То есть сайт — это сайт. Он может быть одностраничным и использоваться исключительно для конвертации трафика с контекстной рекламы. Он может быть многостраничным и использоваться для формирования экспертного имиджа, участия аудитории, которые приходит из каких-нибудь публикаций, и при этом часть может использоваться для конвертирования трафика с контекстной рекламы. То есть не нужно зацикливаться на типе инструмента, типе сайта или типе мобильного приложения. Важно помнить, что вот эти, эта терминология скорее является ограничительной, поэтому использовать ее нужно с осторожностью. Важный вопрос подхода к разработке. Он бывает водопадным, то есть когда мы полностью проектируем большую большой сайт или полностью проектируем мобильное приложение, оцениваем его разработку полностью. Оказывается, что она может потребовать от нескольких месяцев до года. И в проектном ключе э, разрабатываем сайт или мобильное приложение. Уже с 2016 -го точно года, а то и раньше, рынок массово переходит, то есть это уже не отдельные Энтузиасты. Рынок массово переходит на итеративную разработку. Я был тоже одним из тех, кто был евангелистом этого подхода в, еще раньше, в 2012, наверное, году. Итеративная разработка означает, что мы выделяем самую важную часть а, с точки зрения коммуникации, которая решает а, достаточно хорошим или наилучшим образом какую-то достаточно важную или ключевую важную задачу в коммуникации с потребителем. Запускаем только ее, смотрим, как она работает, и уже в логике стратегии штанги мы начинаем улучшать вот эту работающую часть за счет экспериментов и дописывать к ней какие-то недостающие части. То есть вместо того, чтобы э, разрабатывать весь пул работ, ну, там, весь пул функциональности или все страницы сайта, или все разделы мобильного приложения, мы разрабатываем самое главное, запускаем его, оно уже начинает работать, и дальше мы итерациями там, в месяц длиной улучшаем, уже работающие, и дописываем новые инструменты. Здесь, на чем я хочу остановиться, что если тебе предлагают разрабатывать сайт на протяжении там, нескольких месяцев, шести месяцев и так далее, это говорит о том, что ты плохо поставил или поставил задачу, и необходимо поделить весь список твоих хотелок, отранжировать их по важности, с точки зрения всего маркетингового инструментария, бизнес-цели, стратегического фокуса, бла-бла-бла, и разрабатывать итеративно. С точки зрения бюджета. Разработка сайта и мобильного приложения э, практически всегда оценивается в часах разработки, умноженных на стоимость часа. Если это внутренняя разработка, то это вопрос стоимости твоих собственных сотрудников, если ты заказываешь разработку снаружи, то это сумма часов э, менеджера проекта, проектировщика, дизайнера, верстальщика, э, разработчиков, тестировщиков, э, сисадминов, если там достаточно большой проект, э, системного архитектора, если там достаточно большой проект. Э, и к этому еще может добавляться бюджет на покупку, допустим, иллюстраций на стоках покупку видеороликов для того, чтобы там где-то ставить на заглушки или на фон. Ну, то есть какой-то может быть еще бюджет на закупку отдельных элементов этого проекта. Но если ты всерьез задаешь вопрос, а сколько может стоить сайт, то этот вопрос, он очень неправильный. И даже если у тебя есть конкретный Список, что должно быть на сайте, далеко не всегда можно сказать, сколько это будет стоить. Это требует проектирования и перевода из языка просто хотелок или функций в язык функциональности, кода, страниц, количества макетов. И все это оценивается в часах разработки. То есть один и тот же сайт с одним и тем же ТЗ у двух разных компаний может отличаться в стоимости на порядок. Если у первой компании менее квалифицированные специалисты и там, они могут недооценить объем работ, а другая компания может заложиться на риски, и у них более квалифицированные сотрудники, компании из верхнего ценового сегмента, стоимость может быть очень высокой. То есть а, здесь важно понимать, что есть достаточно большая вилка в стоимости. И, наконец, с точки зрения измерения эффективности, Сайты и приложения как собственные медиа могут мериться, во-первых, в наличии своей собственной аудитории, то есть сколько раз открывалось мобильное приложение, сколько установок у этого мобильного приложения или сколько людей заходит на сайт по так называемому type трафику либо по переходам из поисковых систем, где использовался в качестве запроса URL сайта, ну, то есть э, его адрес что-то.ру или что-то.ком. То есть owned media играет роль, какая у него собственная аудитория, которая им пользуется. И это очень здорово, если эта собственная аудитория растет. Но uh, у многих собственных медиа, особенно на старте бизнеса, своей аудитории практически нет. Поэтому важные KPI, которые мы начинаем uh, рассчитывать с первого момента запуска, это всевозможные показатели конверсии. Сколько людей, перешедших из определенного канала, попавших в определенную часть моего собственного медиа, то есть на эту страницу сайта, или открывших это приложение. Сколько из них доходит до знаю, регистрации, покупки какого-нибудь платного сервиса, сколько из них переходит на другие страницы, какие разделы более посещаемые. Многие другие могут быть аспекты, но в общем они так или иначе про действия, совершенные на сайте. Да, сколько нажал на такую кнопку, сколько оставил заявку, и вот в рамках таких KPI могут а, рассматриваться а, аспекты работы с сайтами и с мобильными приложениями. Пожалуй, на этом все. Внизу достаточно обстоятельный список а, сервисов, которые могут быть полезны маркетологу, если он а, не собирается заказывать разработку снаружи.